Всем привет, меня зовут Михаил, это проект Компьютерная грамота. Сегодня мы разберемся, как подготовиться к установке Linux на свой компьютер или ноутбук. Для начала сразу скажу, что непосредственно процедуру установки Linux, ее версии Ubuntu, мы не будем рассматривать в этом видео, просто потому что технически сложно это записать потому что компьютер нужно перезагружать и записи с экрана сделать проблематично. А во-вторых, ну, сама процедура установки, по сути, как процедура установки любой программы на компьютер. Есть сайт Ubuntu.ru и в разделе документации есть подробная инструкция о том, что и как делается в процессе установки со скриншотами, все необходимое здесь есть. В принципе, разобраться несложно. Обычно сложность вызывает непосредственно подготовиться к тому, чтобы все вот, это, все вот эти скриншоты вообще появились. Да? То есть, для начала нужно подготовить некое устройство, диск или флешку, с которого в дальнейшем будет происходить установка Ubuntu Linux на ваше устройство. Обычно сейчас используются флешки просто потому, что диски... Дисководы далеко не в каждом устройстве есть, поэтому мы будем рассматривать этот же пример. Для работы нам понадобится непосредственно дистрибутив Ubuntu и программка, с помощью которой мы сможем записать образ диска непосредственно на флешку. Для того, чтобы образ нам найти в поиске, достаточно забить Ubuntu Download. Ubuntu это одна из наиболее популярных версий Linux. И по первой же ссылке можно попасть на сайт с загрузкой операционной системы. Здесь также можно найти Ubuntu по-русски, здесь больше версий, есть варианты для сервера. По сути, нам нужно выбрать вариант для десктопа, на самом деле они не особо отличаются, потому что в процессе установки все равно можно выбрать русский язык, и дальше все будет на русском. На официальном сайте ubuntu.com предлагается выбор из 18-й версии и 19-й, 19-я более новая, 18-я считается более стабильной, поэтому можно скачать ее, у меня файлик уже скачан, образ занимает 2 гигабайта. В принципе, флешка должна быть не меньшего размера, соответственно, флешка объема 4 гигабайта будет достаточно. Я рекомендую, в принципе, отдельно флешку для этого выделить. Можно записать образ и оставить себе флешку в дальнейшем просто под эти цели, если вдруг понадобится, вновь операционную систему поставить. Соответственно, нажимаем, скачиваем, этот образ нам понадобится. Когда у нас есть образ, стоит вопрос, как этот образ записать на диск. В данном случае в нашем, на флешку образ имеет формат образа диска. Если быть точным, это формат ISO. Если я включу у себя расширение имен файлов, то мы увидим, что файлик имеет расширение .ISO. Это как раз образ файла диска. Раньше такие образы как раз на CD и DVD записывали. Так вот, мне нужно его записать на флешку. Я в поиске искал iso usb linux и нашел интересный материал сразу скажу я не с первого раза нашел программу которая мне установила на флешку образ так чтобы потом я мог его загружать поэтому я показываю вам сразу конечный вариант по одной из ссылок я попал на вот такой вот ресурс arch linux и здесь много всего и в частности оказываются варианты при помощи которых можно записать флешку и как в дальнейшем с этим пользоваться я выбрал вариант для Windows через программу Rufus. И здесь, собственно, коротенькая инструкция того, что дальше делать нужно. Rufus, соответственно, просто можно найти в интернете и по первой же ссылке попасть на официальный сайт. Здесь все на русском языке. В принципе, языки выбираются, если вдруг у вас не на русском. И программку нужно просто скачать. После запуска программка выглядит вот таким образом. Давайте как раз посмотрим. Вот она программка. У меня уже вставлена в компьютер флешка, мне просто ее здесь нужно выбрать, да, так как она одна, она выбрана уже по умолчанию, если бы было несколько USB устройств подключено, можно было бы выбирать из предложенного списка. Дальше нужно было выбрать образ, то есть по кнопке «Выбрать» я выбирал то, что у меня было скачано. Обратите внимание, здесь в названии десктоп AMD 64. В данном случае нас интересует цифра 64, то что здесь написано AMD не так принципиально, потому что я ставил этот образ на компьютер с процессором Intel, то есть к AMD не имеющий никакого отношения, все прекрасно работало. Мы выбираем образ и из остального, что нам нужно сделать, нам нужно выбрать схему раздела согласно инструкции. В инструкции написано, что нам понадобится Э, схема раздела GPT Выбираем GPT По умолчанию, по-моему, стоял MBR GPT. Это нужно как раз для того, чтобы наша флешка была автозагрузочной э, при старте компьютера Об этом чуть позже Дальше э, имя Тома По умолчанию здесь имя точно такое же, как э, у названия нашего образа Здесь написано... Э, Название и все то же самое, только без тире. У нас автоматически предлагается метку тома. Метка тома такой длины не может быть, поэтому лучше ее сократить до какого-то меняемого названия. В принципе, все. Дальше из этих настроек нас ничего не интересует. По описанию здесь также говорится о том, что после нажатия на кнопку старт в диалоговом окне нужно выбрать запись в режиме DD образ. Нажимаем на старт. Выбираем запись в режиме «DD образ», нажимаем «Ок». OK. Нас предупреждает, что все данные на флешке будут уничтожены, поэтому, если там было что-то нужное, конечно же, предварительно лучше было это дело скопировать куда-то в другое место. Меня все устраивает. Я нажимаю «Ок», OK, он удаляет все, что там было, и начинает запись образом. Запись длится в зависимости от скорости самой флешки, от того, через что записываете usb 2.0, USB 3.0, то есть скорость может быть разной. Но так или иначе все это дело не так долго будет происходить после того как флешка запишется можно начинать процедуру установки самое может быть сложное в дальнейшем что нужно будет сделать это настроить ваш компьютер чтобы он загружался не сразу с жесткого диска, а чтобы он загружался непосредственно с нашей флешки. Для этого необходимо будет зайти в настройки так называемого BIOSа, то есть базовая система ввода-вывода. Это специальный, специальный софт, который определяет, в каком порядке что на компьютере будет запускаться. То есть такой первоначальная программка, такой стартер для железа. И он настраивается тоже в, специальных, в специальном режиме для того чтобы настроить BIOS я подготовил несколько картинок в интернете BIOS будет from USB почему опять же я не покажу как это делать помимо сложности с записью экрана BIOS будет выглядеть очень по-разному на самых разных компьютерах я с десятью наверное версиями BIOSа встречался за свою жизнь просто они ну, настолько были не похожи друг на друга, даже вот если мы картинки посмотрим, здесь они будут отличаться. Посмотрим просто на базовом примере, что нам нужно. Я ввел в поиске BIOS Boot From USB, и вот в одной из картинок здесь предлагается сценарий поведения. В BIOS, как правило, есть несколько разделов того, что можно настроить. Да, начнем с того вообще, как туда попасть. Когда только мы включаем компьютер... На первом экране, который обычно очень быстро проскакивает, часто пишут подсказку, как вообще войти в BIOS. И частые, наиболее употребимые клавиши на компьютере, это клавиша F2, либо клавиша DEL. F2 или DEL, но бывает по-разному. Бывают варианты, когда предлагают нажать F11, бывают варианты, когда предлагают нажать F12, либо сочетание каких-то клавиш. Поэтому при включении компьютера нужно просто рассмотреть, что там делается, ну, что, какая надпись выводится, либо пробовать сразу нажать на клавишу F2. Если все сработало правильно, F2, либо DEL, либо какая-то другая клавиша сработала, и мы попали в BIOS, мы должны увидеть либо подобный экран, либо что-то более... Может быть дружелюбные либо менее дружелюбная, как вот, например, вот такой вот вариант, но это уже, наверное, совсем старенький. В любом случае, обычно есть меню в BIOSе, и это меню разбито на разные разделы. Нас интересует раздел Boot, то бишь загрузка. Как правило, на русском языке биоса не бывает, поэтому обычно стандарт называется Boot. Собственно, она и есть загрузка Мышки в BIOS нету, все делается с клавиатуры Обычно это стрелочки и какие-то ходкейсы Там Enter, Escape, обычно подсказки тоже всегда есть Вот в данном скриншоте здесь нарисовано, как э, пользоваться да? Стрелочки для выбора вправо-влево Это верхнее меню Вверх-вниз вот это меню, Enter, чтобы войти в дополнительное меню и так далее. В разделе BOOT указано, в каком порядке устройства загружаются. В этом примере сначала загружаются данные с cd дальше с Removable Device, в данном случае предполагается, что это как раз что-то вроде флешки, только потом жесткий диск, а далее идет Network, то бишь по сети. Варианты могут быть самые разные. В нашем случае важен порядок. То есть если здесь на первом месте будет хард драйв то если уже загрузка с жесткого диска идет, то никакая загрузка ни с cd ни с USB устройства не пойдет. Называться это может по-разному, выглядеть может по-разному. Например, в этом скриншоте первое устройство для загрузки, второе устройство, третье устройство. Иногда можно выбрать конкретное. Наша задача просто определить. Вот, бывает, когда они просто вот в таком порядке, как здесь, они просто перемещаются вверх-вниз. Да, и, и нужно вверх-вниз определить, какой оно будет. Более того, и вот здесь есть плюсик. Это значит, что, возможно, предстоит выбор из этих самых removable девайсов или hard drive, в которых на устройстве тоже может быть несколько. Наша задача просто выбрать, что сейчас будет первый USB. Обычно выбирается Допустим, First Boot Device, нажимается Enter, дальше в всплывающем окне нужно просто выбрать. Вот, попробуйте, я уверен, получится. Вот, например, что-то вроде такого откроется, нужно будет выбрать, нажать Enter, и на первое место переместиться то, что вы выбрали. Когда вы, у вас э, выбрана, USB как первое устройство, кстати, не забудьте после установки Linux это поменять, потому что в дальнейшем это будет не нужно, и если будет вставлена флешка, возможно, дальше компьютер не загрузится. После того, как вы выбрали нужное устройство, по меню вам нужно будет зайти в раздел «Выход», «Exit», и выбрать пункт «Save…» «Сохранить настройки и перезагрузиться», да? «Save and reboot», что-то такое. И после этого будет уже компьютер загружаться с вашей флешки. Вот, в принципе, это основное. Мы с вами рассмотрели, а дальше уже есть готовая инструкция по тому, что делать дальше. Собственно говоря, вот они все шаги. Если все сделано правильно, мы записали образ, этот образ у нас готов грузиться с флешки через BIOS, когда мы установили правильную загрузку, мы должны увидеть вот такое окно и дальше можем спокойненько следовать по инструкции. Повторюсь, сама установка не сложнее, чем установить любую программу на компьютер. Вот, кстати, образ у меня записался. Кстати, обратите внимание, что здесь особо много ничего нет, и образ, ну, мой компьютер говорит мне, что образ весит всего 2 мегабайта, хотя мы помним, что флешка была на 8 гигов. Это нормально, это связано с тем вариантом, какой был выбран там, помните, не ISO мы выбирали, а некий DD. Вот, то есть там просто скрытый раздел, который Windows не видит. Это нормально. Даже в таком варианте прекрасно должна флешка загружаться. В моем случае она загружалась. Буквально на этой неделе я устанавливал Linux на свой ноутбук, и э, все, было, все было достаточно э, стандартно. Да, стандартно и несложно. Вот все эти картинки я проходил. Вот, как-то так. Как-то так, надеюсь, видео было полезным, и если вы хотели установить Linux на одно из своих устройств, вы теперь сможете это сделать. Напомню, что меня зовут Михаил, это YouTube-канал Компьютерной Грамоты, подписывайтесь на канал, и всего вам хорошего, до свидания.